Всем кул, cool, с вами Дэнни, Дэнни Модс. Я не знаю, набрали ли вы в предыдущем ролике 120 лайков, потому что я снимаю в этот же день, когда снимал вступлялку для предыдущего ролика. Так что это или обзор плюс лифт или обзор просто. Потому что если не набрали, то данная сборочка... У меня в паблике продается за 100, рубль, за 100 рублей, короче. Ну а перед обзором хочу напомнить, что я играю на сервере Сампорпе Легаси, ну и в принципе на всех серверах. Действует мой промокод, хэштег Дэнни, вводи его и получай всякие плюшечки по типу машин, денег, коинов, скинов и тому подобное. В общем сборочку назвал я комикс GTA, потому что на фестивале у нас надпись Невер, в стиле комиксов. Не знаю, вот такую вот картинку я нашел, поставил я, вроде прикольно. Ну и в принципе как-то на импровизации сделал сборку в стиле комиксов. В общем, на фисте надпись never, сине-красная. Соответственно, худ такой же. Также, как вы заметили, на деньгах такой мини-горошек, это такой прикол с комиксов. Там тоже, когда печатали комиксы, как я знаю, это был дефект или не дефект. Короче, был такой же горошек на, на самих комиксах. Познавательная секунда. Такой. Также из фифта сделал такой вот шрифт, такой около мультяшный, Ну, короче, кинул такой вот войтовенький, видишь. Я забыл, кстати, показать карту. Вот такой вот, кстати, редакт-центр. Если видите, здесь такой 3D эффект, типа слева синий, справа красный, такой вот у нас радар, такая вот у нас синяя, синяя-голубая карта, а, так вот она выглядит, также у нас на карте здесь я добавил такой же мини-горошек, как на шрифте, только я на нем подубавил прозрачности, потому что когда ты едешь там, короче, репит жестко, поэтому вот так вот. Раз уж я зашел в меню, вот такие у нас фронтены, тоже в стиле комиксов, по-моему, прикольно выглядит, докинул там один фильтр в Photoshop и вот такие вот, в общем, тоже горошинки. Такие вот, в общем, фронты, прикольные. Кстати, вот такие вот пушки. Вот, Дигл, шот. В общем, такие вот пушки, по-моему, они прикольно встали в данную сборку. Я их немного перекрасил, сделал по насыщеннее. Вот совершенно такой же гампак, оригинальный, то есть не покрашенный. Вот. Я его тоже решил оставить, почему бы и нет. Вот такой вот третий гампак. Если его перекрасить, то можно его назвать таксистский гампак. В общем, вот такой вот у нас гампак. Ну и такая вот рефа. Ну и такой вот гампак. Это клок с фонариком. Вот, шатганчик тоже подобная моделька. Гамочка. С прицелом. И такая вот рефа тоже прикольная. Давайте послушаем звуки. Вот такие вот, в общем, у нас звуки. Далее, вот такие вот у нас деревья. Это какие-то старые деревья, по-моему, 19 или 20 -го года. А, немного их подфиксил. Там были кривые модели, короткие, в общем, то есть они летали. Ну и в принципе про маппил добавил правильные уровни. Вот такие вот, в общем, у нас деревья. По-моему, их делал DCper, Decipher, как его называют. Я его DCP называю. А как вы его называете? Также. Вот такие вот у нас дороги. Ну обычные дороги на всю карту, а, по-моему в других городах текстура дорог отличается и в сельских местностях. В общем такие вот дороги. Но из последнего давайте покажу Time Source 112. В общем такие вот 9 погод, вот моя фаворитная, с облаками как всегда. А еще забыл дополнить, вот такие вот скины, давайте я сделаю вставочку. Они просто у нас с горошком я решил добавить на верхнюю одежду горошек. По-моему, на некоторых скинах прикольно смотрится, на некоторых кринжово. Вы их можете также удалить. Ну и еще хочу дополнить, что в данном видосе будет плюс скрипт. Залю его отдельно, в любом случае. В общем, с же обновленный, новая тема, новый дизайн, новый интерфейс. В общем, такой вот гипсиксер. Из нового, что я заметил, это изменение яркости. Я не знаю, каким принципом оно работает. В общем, вот обновленный гаменю. Тут ничего особо нового нету, просто новый интерфейс, ну и по-моему все. Вот так вот он выглядит, залью его также отдельно, в принципе все. Далее будет версия для слабых компов, 200 мегабайт, но просто фикс, все тому подобное. В общем-то, увидимся через микросеку. В общем-то, вот версия для слабых компов. Так вот она выглядит. Что я здесь сделал? В общем, дороги сжаты в 128, закинуты в GTA 3. Деревья тоже 128, 64. В общем, такие вот деревья. А пушечки тоже чуть прожаты. Не знаю, заметно, она, по-моему, не особо. А вот такие вот пушечки. General перенесен на U-General. Графика перенесена на ноу no пост Вот такие вот погоды, как всегда, моя фаворитная нулевая. Что тут еще показывать? По-моему, все. Сборочка аналогично, аналогична, просто ноу no пост чуть больше сжатия. Коменю подстроенный, под слабый комп. Авторская а кота, в парке Константин вот. Ну и в принципе, на этом все. С вами был Дэнни, Дэнни Мод. Ставим лайки, подписываемся. Всем пока.